Никогда не она все умерла Да. Yeah. Yeah. Нем. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Ты что <говор> ему говорил? Ты ему. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những Чао, чао, чао, чао,